И всем здарова ребят, с вами я Ванёк И мы с вами продолжаем проходить Бэтмен Архам Сити Бэтмена в городе Архэм. Вот, загрузилось Чё в чтобы начать, но ну, начинаем Точнее, да, точнее Продолжаем уже, стали на завод прошли, мы уже Давно театр Я знаю, что в театре будет Глинолики, и надо будет его нам Как-нибудь с вами победить Ужас. Конец. The Terror Tent. Скорей, Бэтмен. Занимай все место в поселении. Вот-вот be... начинается. Давай это обсудим. Uh -huh -huh -huh. Спектр решил talk. обсуждать это? Too Слишком too поздно, Бэтмен. Дай мне лекарство. You лекарство тоже получил нет. Проблема решена. Ты не нужно было. Почему? Ты никогда такого не делал. У меня не осталось выбора. Выбор есть всегда. Я должна была тебя спасти. Тали финукарлева я забрала обратно. кончины сю прии классно будет тайно писать нужно оставить е на виду а не понял походу как то во глина ликву проходить то ребята во-первых пятрками его закидывать Да бэц, ну, бэц, бэц. Открабел, Отбегать надо. Отбегать надо, Бэт. Тут есть как раз-таки эти три... Вот это второй вац. не стой так и стуканом? Я твоего бесмертного победил. Ты Джокер, фигов. Один. Ладно, один нанесли удар. Ему очень серьезно. должен бы убить Бэтна, забыл, что ли? Uh -huh. Блин Олекова, когда я его закидываю этими. У него. Так, мне же здоровье остатся. Ай, блин. Йошкин кофе. лпал. Нужно ждать, пока он опять примет эту форму своего шара. И нужно тогда его этими. Да! Нафиг. Это лучше мое выступление в жизни! Не, нужно лучше на полный экран, потому что я так не вижу, что я делаю. Ага, ребят. Я не вижу, что я делаю, когда я приступим. Я простой человек, я обыкновенный Берн. Обычно. Обычный человек Брюс Уэйн. Блин, давай еще раз. Как? -ка. Петки. Друган, я же знаю, что ты актер еще тот. Странный. А вторую Нужно от него воротами отходить Так от этого от гнева гненолихова. Ай, блин. Ай, ну да, точно, тут же не сделал точно. Надо... Я стан тобой Бэтмен. М меня, честно говоря, его. Это лучшее выступление и... я сам тобой Бэтмен, меня уже честно говоря, бесит. Это реально. Приступим. Неспроста он последний босс Брюса Уэйна, Бэтмена, точнее. Я приказываю тебе сдаться, длиннолитый. Первый раз. Зервался я да? Ещ да одного Так, где еще? Я не знаю, где еще я поэтому лучше момент... жизни Э, звоните в углу помещения, где заложена взрывчатка Так, задача пойти глиналикова. Ага, да, знаю Так, раз, два, три, четыре Три Два Две взрывчатки Благодарю моего лучшего друга Мистера Фриса, что... А как Хар, же Совсем Брюс про Харли видимо забыл. Он прыгает. У него есть еще Селина Мы видим, проект совсем забылся. А вот камень глиновикого, ага Сюда катись! Второй раз. А тут дальше взрывчатки, я что-то не вижу как. Ч это в тут? Линолити, а? Прямой бой с ним не стоит, потому что ну, вот в чем дело. Он нас убивает. Ага. Сейчас стану тобой, Бэтмен. Ага. У злодеев тут, честно говоря, как у Бэтмена Акумаса, он тоже самое. А, да, точно у меня же есть удар на пятерку. я могу его я могу его заморозить в конце концов у него первые сниз Да блин, да Брюс, да доставать уже этот, свой ледяный удар и за марафейнолифтом, аха? Чё, ему по нему урон проходит? Помнишь? А, не, я разрезал длинноликого на осколки, ага. Ну, из-за тебя я опоздаю спа Полагаю, больше не девчонок, которых нужно спасать. О, прости, слишком рано. А смен декорации поможет снять боль? И мы упали с вами в то место, где, по идее, э, этот Брюс Уэйн сражался с этим, с, э, как это там, а, второй этап, чтобы постарайтесь нанести его сразу после того, как цель поразила предыдущим ударом. Слишком рано, действительно. Too early. Слишком рано Как они готовы на тебя напасть? Ага, ми мини ми как бы эти мини-миньоны ми глиноликова не ну я только на миньонов тут и отвлекаюсь получается а на глиноликова самого нет потому что ну, он как бы тут разбрасываться их миньонов а Сейчас хотя бы он не попадает. Но это как бы игра не про меччика, это не Зору уже, это Бэтмен. А Бэтмен у нас не мечник. Ага. Это как бы не Зору, там, а Бэтмен поэтому слишком рано и пишется И это мини глинолики Сейчас... У меня мышка тут не особо работает, так, не, не особо поворачивается, так как это, ну, не старая мышка, моя, не беспроводная мышка, а проводная. Слишком рано, слишком рано, слишком рано, слишком рано. А когда будет нормально, а? Я и так уже оказался в их окружении, в окружении этих длинных купов. У меня мышки не двигаются, ну неправильно двигаются. Иди сюда, выходи, выползай оттуда, блин, на своей глин нафиг. Хотя я и знаю, что пара этих ударов глиноликовой и все будет, мне конец. А это дети глиноликовой, собственно, их тоже надо победить. А когда их наверное, сам глиноликий выйдет на дуэль сражаться. Блин, так динолики возрождают. Так, стоп. А что дальше делать? Так, стоп. Извиняюсь, у меня прохождение открыто. Бэтмен Архам Сити. Так, сейчас. Извиняюсь, ребятки. Так, тут прохождение Бэтмен Архам Сити. Так. Хром. Прохождение Бэтмен Архам Сити. Найс, ну да. Найс. Nice найс nice, я сказал. Nice. Найс. Нет, подписываемся. Реклама. Новинки. Настя. Бэтмен Архамсити. Итак, что делать с этими мелкими глиналиками? Так. Не, это сделали уже. Так. Тут много чего сделали. Так, метро. Так. Это уже в конце, ближе к концу, так. пин мы уже были, Соломон Гранди, это тут, кстати. Так, это было уже, это было уже, так, это, это, это чудо-город, но мы с вами посещали его. Мы с Рассель Голом с вами сражались, так. Найти тайный вход с помощью видеоданных. Это было. Босс Рассельгун. Мы были уже. История лекарств нашли. Так, допросили Квинси Шарп получить. Допросили. Так, делали. Делали. Так. Так. Босс и добитый плюс. Ну, это мы сделали с вами уже чуточку башню. Мы с вами были, кстати, прошлой серии, в прошлом стриме, да. Чтобы стренжевый. Так. Ладно, раз Кула победили уже театр. Так. Бос Так, Джокер за вред кажется, прямо в логера Рассальгула. Здесь третий раз побежаем глиноликва, добиваясь от мелких войн, Снова замораживаем босса, разбавим. а блин. Ясно понял, блин. Понял, надо как? Надо. Не, надо. Надо от мелких сначала от этих избавиться, а потом надо на. Когда, когда глинолики покажется, нужно вот так вот. Когда глинолики покажется опять нужно будет вот ледяные удар ему нанести на пятерку. Короче, ледяными ударами этими его закидываем Глиноликова. Ребятки, продолжаем закидываться Глиноликова ледяными ударами. А ты мне так нравился в мультике про Харли Квин, а? ты его самый адекватный там, ну, ты самый прикольный был в мультике. Но это было, конечно же, в мультике. Замерз совершенно так. Сейчас. Правило схватить. схватить флакон надо было, противоядие, и разрубить его изнутри. Ага, разрубили. И все, вылети. Так. Так. Дальше. Next чё будет? А next будет. Эм, так. На этом ну, сюжет закончен. Может, уже. Здорово, бэт. у меня свидание с бессмертием. Все, ребят Мы с вами прошли сюжетную миссию Бэтмена Сюжетную кампанию, точнее Рад был с вами Лекарство, скорее Чего ж ты ждешь? Давай Я убил твою подружку Островил Готэм А ведь еще только утро Но мы все знаем, что ты меня спасешь Каждый твой поступок заканчивается смертями и горем. Люди умирают. Я оставляю себе. Ты бежишь и начинаешь все сначала. Я думала, это хлебная шутка. Нет! Отвратительная зрение. Теперь ты рад? Хочешь узнать, что ты такое смешное? Даже после всего, что ты делал, я все равно спас тебя. Это на сам. на самом деле очень смешно. Вот и все, ребята. Основную компанию. Джокер, джокер, джокер. Основную компанию за Джокера, за Беднан, за... точнее, что это блин? Не за Джокера. всех поздравляем с координировать. Кто за и герои со врагом это во всех это так было еще в таких что здесь произошло за черт возьми что здесь за черт произошел бэтмен Что черт случился возьми Так, мы с вами, ребята, прошли основную кампанию в Batman Arkham City. Б режиссер Боб Кейн. Rocksteady Studios, Developed by... Мы с вами прошли основную кампанию, основную компанию в Batman Arkham City. Надо Теперь надо, по идее, в Batman Arkham Asylum залететь. Там тоже пройти основную кампанию. Но, ха -ха -ха, кто меня я не делаю только, чтобы пройти там основную компанию? <плес> Основная компания пройдена. <плес> Другий костюм В Любой загруженный бэтмен, костюм Бэтмена можно использовать в основной сюжетке, плюс новой игре. Чтобы выбрать костюм, нажмите на игру при помощи главного меню. Так. Не, ну мы с вами прошлись уже. Театр Монарх, Джокер Бессмертный. И Поэтому он the... Пора вещи и покинуть этот дурацкий город. <свят> О, ребята, мы сейчас сражающую кошку с вами будем играть. А это будет в следующей серии, ребята. И давайте всем до скорых встреч. Увидимся в следующих сериях. За женщину кошку. Всем пока-пока, ребят. До скорых встреч. Увидимся в следующих эпизодах Бэтмен Архэм Сити. Пока-пока. Потом есть Харли Квинн, будет Бэтмен Архэм Сити. Потом, не знаю, короче, пока. Что...